хороший учитель у нас прекрасно учит спасибо любовь Турова если эзотерический метод от комаров и мошек да необходимо позвать к себе большую необходимо позвать к себе большую а знаете такой простой есть вечером перед сном поднимите палец левой руки указательный вверх и скажите а меня с завтрашнего дня больше не будут кусать комары а меня с завтрашнего дня будут не будут больше кусать комары если вы ученик школы скажите да андрей андреевич и представьте будто я вам отвечаю да и после этого заметите что вас перестанут кусать комары это только для учеников школы как стать учеником школы сразу такой вопрос все многие увидят данный семинар в Ютубе и сразу же возникнет вопрос как стать учеником это несложно сделать для того чтобы стать учеником школы необходимо набрать в поисковой поисковом окошке uh, youtube канала слова первое первый день первая ступень школы кайлас после чего вы перейдете первую ступень первый день школы кайлас и там будет вся первая ступень эзотеристской школы кайлас в 30, в 10 днях после чего напишите первый день второй ступени школы кайлас и точно так же вы можете перейти ко второй ступени это тоже 30 часов информации пройти и первую и вторую ступень и это совершенно бесплатно